Морские истории. Десять фактов о военно-морском флоте России. Андреевский флаг. В 1699 году Петр I сделал Андреевский флаг военно-морским флагом России. И в этом статусе он находился до 1917 года. После Октябрьской революции большевики отменили почти все символы Российской империи, но только Андреевский флаг оставили в измененном варианте, отказавшись от него лишь в 1932 году. Статус военно-морского флага вернулся к Андреевскому спустя 60 лет. В 1992 году по указу президента Российской Федерации. Русская торпеда. Именно российские моряки впервые в военной истории смогли потопить вражеский корабль торпедой. Это случилось в 1878 году во время русско-турецкой войны. Катера «Синоп» и «Чесма» пустили на дно турецкую канонерскую лодку «Энди Бах». И, кстати, первую в мире торпеду тоже разработали в России. Тюлени саперы. Животных давно привлекают к военной службе. Все знают про боевых дельфинов, но первыми морскими животными военными стали не они, а тюлени. Причем в царской России. В 1915 году легендарный дрессировщик Владимир Дуров обратился в морской генеральный штаб и предложил использовать тюлени для поиска подводных мин. Авторитет дрессировщика был велик, и руководство флота одобрило программу. Дуров взялся за обучение 20 тюленей, но история закончилась печально. Всех подводных саперов кто-то отравил. Крейсер «Аврора». У символа Октябрьской революции 1917 года богатый послужной список и без знаменитого холостого выстрела перед штурмом Зимнего дворца. В свое время крейсер воевал в русско-японской войне и в Первой мировой. Например, он участвовал в масштабной десантной операции в Рижском заливе летом 1916 года. После революции крейсер стал учебным кораблем Балтийского флота, на котором готовили курсантов военно-морских училищ. А в годы Великой Отечественной войны на основе снятого с корабля вооружения сформировали артиллерийскую батарею, которая обороняла Ленинград. Первый морской полк 16 ноября 1705 года Петр I издал указ о создании морского полка. Так началась история морской пехоты России. В новом подразделении оказались лучшие солдаты Преображенского и Семеновского полков, прошедшие Северную войну. Морские солдаты неоднократно отличались в сражениях при Гангуте и Чисме, при штурме Измаила и Корфу. А также при обороне порт Артура, а в годы Великой Отечественной войны, морская пехота наводила ужас на противника и заслужила говорящее прозвище «Черная смерть». Плавучая авиация. Крейсер «Русь» стал первым кораблем русского флота, созданным для применения воздухоплавательных средств на море. Он начал службу 19 ноября 1904 года. С помощью привязанных аэростатов корабль должен был проводить дальнюю разведку в море. Опыт оказался удачным. Уже во время Первой мировой войны в России было несколько гидроавиатранспортов, а в 1928 уже советский флот получил целую плавучую авиабазу на самоходной авиации под названием «Амур». Внутри ангара этого корабля помещались четыре поплавковых гидросамолета МР-1. Поиск затонувших судов. Российский флот стал использовать воздушную технику для поисково-спасательных работ уже в конце 19 века. Впервые это произошло в июле 1894 года, когда транспорт-самоед применил аэростаты, чтобы найти затонувший броненосец-русалка в Финском заливе. Поиски не увенчались успехом, но начало такой практики было положено. На абордаж. В наше время российский военный флот ведет борьбу с пиратами, с настоящими убийцами и грабителями на морских просторах. После развала сомалийской государственности пиратство стало для местных жителей почти национальным промыслом. В базы бандитов превратились и некоторые другие африканские страны с доступом к океану. Но борьбу с морскими разбойниками вели и раньше. Например, сюжет культового советского фильма «Пираты 20 века» основан на реальных событиях. В конце 70-х иностранные пираты нападали на торговый флот СССР и командование в МФ решила поймать злодеев на живца. Подводный флот. Подводные лодки Советского Союза и России поставили несколько вполне мирных рекордов. Например, до сих пор не побито достижение атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец», которая 4 августа 1985 года погрузилась на невероятную глубину – 1027 метров. Установить этот фантастический рекорд позволил титановый корпус судна и высочайшая квалификация экипажа. Наш флагман. Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» — это самый большой в мире не авианесущий ударный корабль. Это флагман Северного флота, имеет длину 250 метров, а на его борту несут службу 1100 членов экипажа. Крылатые ракеты «Петра Великого» способны поражать цели на расстоянии 700 километров, а дальность плавания крейсера вообще не имеет ограничений. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк и оставляйте комментарии, ведь именно ваша активность помогает мне делать эти видео-выпуски лучше.